Привет. Привет, как у тебя там миленько да здесь красиво расскажи мне как э, как ты себя чувствуешь как твои дела слушай ну вот час назад подключилась такая просто ржака понимаешь понимание, я не знаю, как я с тобой соединилась, но такое понимание, что вот общее сознание играет вот в такие вот игры, как вот сейчас. Mm -hmm. а, до этого до этого было вообще трудно, потому что бали такое место, где а, здесь выходит, здесь нужно быть прав правдивой истиной самой с собой. Если нет, то Надвигается какая-то тяжесть, то есть здесь очень хорошо видно все состояния, где ты врешь сама себе, где нет. Это относительно того, что я сама себе вру, и я увидела это. Врешь в чем? Э -э как словила чувство жертвы, и хочется сбежать, хочется, то есть э -э домой хочется сбежать. <с> <с> в каких сбежать, в каких-то ситуациях. <с> вот. А относительно заболеваний, вот сейчас нет этого страха, он куда-то он спрятался, то есть он существует, но вот его когда ищешь, начинаешь смотреть вглубь себя, он не появляется, он потом как-то раз, и особенно когда у тебя прекрасное состояние, вот такое вот блаженство, он раз и нахлобучивает. И кажется, что это вообще откуда-то пришло и не мое совсем, но вот где-то он там сидит так глубоко. Видимо, сейчас уже пошли такие процессы, что раскрылась глубина пониманий всех. И вот это вот то, что больше всего пряталось, как под ковром, оно начало вылезать. И получается, как проработки. Я понимаю, что до этого ничего не нужно трогать, просто смотреть на это. Но не совсем получается, поэтому я обратилась к тебе, потому что хочу проработать его глубже. Я иногда смотрю откуда-то отсюда. Угу. И вижу, как я сама играю. Да. И что я делаю, но ум, естественно, знаешь, он как теряется, он не понимает, то такое состояние, то такое, ни одно состояние не закрепилось у меня. То я в потоке могу писать стихи, потом сама их читаю, я балдеваю. Вообще там вот такой поток безусловности. То полная сдача, то видишь себя со стороны, то раз, и опять в, в игру вошел как в мешке каком-то. И вот когда вот в этом 3D уже в мешке сидишь, чувствуешь, уже дышать тяжело. И уже понимаешь, что залип в игру. Уже осознанность куда-то ушла. Да, ну смотри, и вот... да, это же все а, происходит из-за оценки. То есть если ты не будешь оценивать это состояние, и расслабишься, потому что вот когда происходит, когда ты начинаешь свое состояние оценивать – это очень тонкий момент, да, то есть что оно отличается там от того, что было, к примеру, вчера. И за оценкой прячется напряжение. Ты начинаешь напрягаться, и ты чувствуешь тяжесть, тебе плохо, Ну, да. как но тебе достаточно расслабиться, и перестать оценивать это состояние, оно просто, вот просто такое, какое есть. Ведь на самом деле… Ты не можешь быть в одном состоянии, так же, как вот природа. Неспроста у нас в мире столько всего, ведь сама жизнь показывает на переменчивость. Мы сами переменчивы, мы не должны быть какими-то. Мне понравилось вот это выражение у, у Кастанеда, оно однажды так меня зацепило, просто вообще. Он говорит, что воин, он текуч, переменчив, он не имеет определенной окраски. И я это настолько поняла, что мы постоянно, мы так привязываемся к образам, у нас их столько этих образов, там, как мы выглядим, какой цвет волос я буду носить, там, какую прическу я буду носить, какой макияж. Все, все, все, это состоит из какой-то стабильности постоянной. А на самом деле, на самом деле, ты никому ничего не должен. Ты такой, какой ты есть, ты хоть каждый день можешь с этим играть. Каждый день ты можешь быть разом. В этом плане очень хорошо дети показывают вот это проявление духа. Ребенок сегодня может там себе какую-то растрепанную там дефирамбу на, на голове построить, да? Ему не важно, что там как. У него-то это идет изнутри, ему хорошо, он счастлив. Вот, и вот это вот и есть. Это заключено в каждом из нас. Мы такие и есть, переменчивые. Мы не должны быть какими-то, какие мы себе однажды реши... установили или придумали, или кто-то думает, какие мы должны быть. И вот эта вот переменчивость, она, это и есть легкость, та легкость, которая э, как музыка в тебе играет и все. И эта музыка может меняться, и ты, ты можешь меняться, но при этом эта музыка, ты остаешься музыкой тогда. Ну да, это вот состояние ума, когда он помнит какой-то опыт, который а. ему понравился. И вот на сейчас он хочет натянуть вот тот да. опыт из прошлого, и да. получается обесценивание да. вот этого момента. Да, да, да, да, так и есть. Ну это вот полная сдача, вот как бы, знаешь, как говорится, отпусти ручку. Да, да, да. И доверься вообще всему, что происходит. Поделюсь вот своей историей. У меня была очень классная история на этот счет. Как-то давно мне нужно было впервые совершить перелет в одиночестве, то есть самой в другой город. Я никогда этого не делала. Мне нужно было поехать к родственникам в Ялту. Вот. Но для меня это все равно путешествие из Калининграда, тем более, что только по области каталась, никогда не летала, тем более одна. И я, получается, меня никто не встречал, мне нужно было добраться до пункта назначения и оттуда потом также добраться обратно. Ну, туда-то было проще добираться, потому что это было утро, и нас так приучили, мы так все время воспринимаем, что утро — это легче утром, потому что солнце, а ночью выходят хищники, ночь, она опасная. Вот, и вот это вот разные состояния восприятия, что утром, ладно, все хорошо, ты открыт как-то. Можно на автобус сесть, можно спросить, где что, как, и до добраться, доехать. И вроде бы казалось, ну, что Крым и Крым, там все разговаривают на русском языке, со всеми можно договориться. Сейчас, когда я уже съездила в Таиланд, или мне это будет, для меня это будет господи, такая ерунда, это так легко. Но тогда для меня это было, это было приключение. Это было волнительно, очень волнительно, я очень волновалась. Не могу сказать, что мне было страшно, мне было интересно, но это было так волнительно. Я переживала очень, и когда добралась до, дя до дяди, вот до родственников, все хорошо. А вот когда обратно мне нужно было ехать, меня посадили на автобус, это была уже ночь. И я не просто волновалась, мне просто трясло от страха. Я думаю, как же мне, мне самой добраться, чтобы меня там никто нигде, не знаю, не поймал, не съел, не убил, не знаю, ничего со мной не сделал. Какой-то такой какой-то бред начинает лезть в голову. И вот я сижу, еду в автобусе. Автобус должен довести сначала до железнодорожного вокзала, а оттуда нужно мне до аэропорта добраться. Так вот, еду я в автобусе, и вот это все на меня лезет, лезет, лезет. Я такая, так, успокойся, успокойся, надо расслабиться. Ну, приеду, потом решу. Расслабиться надо, отпусти. Смотрю э, в окно, а там такая красота, луна, море. Луна отражается в море, эти горы, на них э, огоньки э, домов. Это так красиво, ночь, такие оттенки. Я смотрю на это, засмотрелась и прям расслабилась. А в какой-то момент прям вообще полностью отключилась, полностью расслабилась, выдохнула. Мне так стало хорошо, думаю, ну и ладно, полное доверие жизни, как, будь как будет. И тут такая ситуация, что э, передо мной сидит э, огромный мужчина, и я просто себе расслабилась, вообще ничего не говорила, все эти, это всё, про, всё это, э, вся эта игра разворачивалась исключительно в моей голове. Я просто сидела, отдыхала в этот момент, смотрела в окно. Ни с того ни с сего этот мужчина поворачивается ко мне, я не знаю как будто он у меня услышал он поворачивается ко мне и говорит девушка а вы случайно не на железнодорожном вокзале выходите я говорю да он говорит а потом вы в аэропорт он, я говорю ну да он такое прекрасно значит вместе доберемся потому что мне, мне тоже как раз туда. так этом ничего себе и мы с этим мужчиной познакомились провели Время а еще так получилось, что на самолете он ожидал жену, она должна была прилететь, и на этом же самолете я как раз улетаю. То есть она с Калининграда тоже должна была прилететь, я думаю, ничего себе, ну то есть настолько удивительно все сложилось, и в это сопровождении этого человека время вообще быстро прошло, пролетело, мы с ним очень, очень приятно пообщались, побеседовали, я даже ожидать не могла такого разворота. Он просто раз, ни с того, ни с сего, и случился. Я поняла, что всегда за страхом прячется любовь, прячется инсайд и нечто большее. Это как за тучками всегда прячется солнце. То же самое происходит и с нами. Всегда. И а, в этом плане очень а, тоже хорошую фразу сказал Кастанеду, он сказал, единственный способ избавиться от страха – это идти ему навстречу, не избегать его. И тогда ты действительно познакомишься с мощным инсайтом, со своей силой, которая раскроется и засияет еще более в полной мере. Заслушалась! Я, допустим, давно пользуюсь этими ключами, когда страх меняешь на интерес просто. И э, когда понимаешь, что это все игра, и с тобой ничего не случится да. по идее, да. то есть уже э, как-то по-другому, более расслабленно к этому относишься. Но это вот касаемо вот э, других страхов. Да. Ну вот вот. И, и понимаю прекрасно, что все страхи какой ни возьми, они все соединяются в одном да, страхе да, да, неизвестности, да. страх смерти. Да, да страх смерти. А, вот. Э, ну. Ну да, но вижу, с другой стороны, если так подумать, весь страх смерти это тоже иллюзия. Потому что мы пришли сюда, чтобы однажды умереть, и никто не знает, когда и с кем это произойдет. Я знаю очень много молодых людей, молодых, которые здоровые молодые люди, раз, какое-то какое событие, там машина сбила, еще что-то, и все, и человека больше нет. Все, его больше нет. А он даже и представить не мог, что. Это может случиться. Никто не знает, когда за ним придет смерть. Никто не знает. Но, вот все понятно. Но иногда раз, и куда ты проваливаешься, и опять начинается Я эта колбаса. Понимаю. Я понимаю, сейчас мы как раз это и рассмотрим, что это, что откуда. Откуда этот хвостик еще тянется. Попробуй рассмотреть эту энергию радости силы твоей души, энергию света, это просто приятное чувство. Расскажи, что с тобой происходит. Она само смеется. Да. Это с причиной. Смотри, откуда исходит этот смех. Понаблюдай. Я сейчас распавлюсь. <рот> <смех> Начину <laughs> Да. Я не могу не смеяться. Ты вот говорила обида на себя. Нет. Там... Ну вот видишь. Страх болезни, там говорила все какие-то страхи, одолевают, нахлынуют. Посмотри сейчас на это. Ну, как бы нет ничего. Откуда все это берется тогда? Посмотри, понаблюдай. Это мысли. Откуда приходят эти мысли? С пространства. Передо мной. Ты можешь не цепляться за это. Просто наблюдать. Я пытаюсь найти что-то. Не, не надо ничего искать. Я не вижу. Чего? Ты сама создаешь все эти образы. Ты и есть. Это пустота. Сердце печет. Да. Горячу. А еще в животе энергия, да, она гуляет. Пусть, пусть включаются все необходимые процессы исцеления, очищения. Позволят усилие раскрыться в полной мере. Проявиться. В полной мере. Почему-то не дает дальше пройти. А ты не пытайся. Пытается кто? Здесь деятель здесь. появился. Я чувствую тело только местами. Угу, да. И там звень... звенит все. Но я не из тела смотрю. Как бы сверху, что ли. Ты ведь есть само наблюдение происходящее? нифига он такой цепкий цепляется. На последней там этой струнке. Ой. Но я знакома с собой. Да, и кто ты? Вот это Отвечает. Слышишь, он там тоже все смеется, кто? -то. Тоже, тоже ведь ты. А он такой, ну подожди. говорит такой а давай посмотрим все уголки какие уголки? а кто это где жет ты скажи, а кто спрашивает? Да-да-да. А кто вообще все это создает и одно, и другое? И про смех, и про того, кто спрашивает? А это один и тот же. Ну да. Их трое могут быть тоже. И четверо. становится. Да, барбара Ой, блин. сейчас такой здесь ничего нет. Что мы здесь делаем? Опять рот Ой! Фу. Опять пришлось сюда спло. Я тебя сейчас обнимаю. Какая-то рука большая. Тебя по голове кладит. хе <свес> <свес> <свес> <свес> Это же какая-то закономерность. <свес> Рука все равно тебя кладет по волосам. Какая-то рука. Не знаю. Может быть в этом что-то есть. Уже говорят, что человек после смерти еще какое-то время присутствует. Это... Вот ты чувствуешь, да, это она? Да. Она, наверное, так как присутствует с тобой. Да. Она слева плеча у тебя стоит всегда. По пока стоит. У меня в теле как Дверь какая-то. Открою эту дверь. А, она от, открыта. А как подвал. Mm -hmm. Вот в сердце. Mm -hmm. Но он распахнут. Mm -hmm. Я вышла, что ли? Ну я и ходила туда-сюда, между прочим. Ну да просто двери распахнулись. Да. Это ум описывает, потому что, а как еще через словацкую? Слушай, это вообще... Он мне сейчас говорит такой... Слушай, ну ты посмотри на все опыты. Все куда-то выходили в какой-то ничто, а ты здесь около тела тусуешься. Там же как дальше? А... Он требует твоего внимания, потому что он нуждается в твоем тепле. Я могу его обнять? Да. Это как глаз хочет увидеть сам себе, да? Интересно. Ответ вопрос. Ответ вопрос. ты есть наоборот. Да. Ну потому что вопрос на самом деле это и есть ответ. Это все две стороны одной медали. Я не могу никак понять. Вот это вот все видано. Но как-то вот здесь. Оно... Меня вообще не затрагивает. Меня это кого? И кто понять пытается, опять же-таки. То, что невозможно понять. Привет! Тут и есть та значимость, все что-то надо, да, куда-то. Да, это важность. ого-го-го. Да. <связывающие> <связывающие> <связывающие> здесь вот так все раскрыто. Да. А игра какая-то как иллюзия вообще. Да потому что здесь все, все понятно понимающий пришел если хочешь, то можешь в любой момент снять повязку а мы уже вернулись? а куда вернулись? Я бы сказала, ты в себя попала. Знаешь, как я давно не смеялась. Этот процесс, он имеет инерцию. И он еще будет доходить, доходить, доходить. Ты сегодня просто отдыхай. Не старайся, не, не, знаешь, не думать там, ничего нет. Просто... Можешь музыку послушать, которая нравится. Ну, просто вот побудь. Хорошо. Ну и все тогда, потом свяжемся. Я на связи. Мне тоже было приятно. Спасибо. До свидания. Спасибо. Благодарю. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал Чистое сознание.